сегодня пол туша молоденького козленка грамм четыре с половиной 5, -5 где-то даже они меня дали немножко печенью короче пополам не делились одна почка дали и немножко кусок печени из козленка это будем обрабатывать уже все классно почищено все в порядке запеченный будет у нас в мангале барилло, в этом же мангале будет я не буду измельчать вот такие, такие куски да класс а что надо? пойдет туда сразу так давайте еще вот отсюда на три части короче сделаем друзья Джан. и все у нас получится вахмама до да, шедевра будет да. Видите, какой молоденький режется ну короче Сейчас это все надо хорошенько мариновать. Друзья. Да? Мариновать хорошенько и это надо убрать. Я хочу это убрать. Для этого надо? Для маринада. Кыш, это, а, мухи уже. Для маринада нам нужен два хороших зубчика. Чеснока. Это хорошо измельчаем, конечно. Видите, какой здоровый. Если у вас мелкий, тогда будет 4. Тут на 4 килограмма я делаю, да? Так, это все сюда, друзья. Будет классный маринад. Слово даю. То, что надо будет. К маринаду добавляем. Давай по очереди. Сначала добавляем растительное масло. Хватит. Так, растительное масло. Соус соя. На глаз. Тут грамм 30 соуса. Я. Так, винегр, бальзамик, ну, такой вот особенно будет сегодня бог, мама жены, вот все. Винегр один, винегр, уксус, уксус, бальзамик, уксус, бальзамика, один столовая ложка или пищевой лучше будете, да, прикол, да, помните в начале как я только начал, я говорил пищевая ложка, а потом стал, ну а потом меня часто писали Жорж, говори пищевая лучше. Нет, не буду больше говорить. <laughs> так, там да, был черный перец, сиплер. Теперь... Черный перец, соли. Вот какой. Вот, друзья, это в Амазоне продаются. Во Франции, это я или в Англии. Не знаю, если хотите найти. Ну, но... меня дочка смотрел, нигде. Нету, чтобы вам показать, потому что часто пишут, где я купил. Это мне вообще-то подарили, это я сам не покупал. У нас уже самолеты летают, это очень хороший новосток. Посолим по вкусу, друзья. Это... Еще к нему мы добавляем куркума с карри, Куркума и карри. Такой маринад вкусный мы также делаем. Красный молотый перец острые выбирайте сами если будете острые делать так так так так так сейчас джон вкусный маринад получится у нас друзья джон такой вкус будет вот это будет бах мама джон да точно более мало я думаю посолим еще но вообще давайте я буду солить мясо вот так Вот так лучше. Так, так, так, так. Этот такой молоденький, что косточки можно кушать. Все, друзья, Джон. Давайте еще черный прилет. Как думаете, будет вахмамаджан или нет? Конечно, будет еще как будет. Так, друзья, Джон, перед тем, когда будем вкладывать в и в посуду, давайте нам нужен тибулька. Тибулька не очень хороший, но это ничего. Надо это снизу надо подкладывать. заправка для козленка еще так еще на меня нужен два помидора и все у меня все промита почищена друзья джан друзья джан знаете что хочу вам показать сегодня у нас карантин закончился. все но люди еще все равно должны с уважением относиться к этому держать дистанцию ну короче это нормальное явление это нормально у нас пока не разрешено собраться вместе, чтобы народ, гостей пригласить. Но четыре человека максимум можно у нас. Максимум, чтобы четыре человека собрались. Но так я решил, у меня друзей много, чтобы никого не собрать меня, чтобы один пришел, другой я обиделся. Я готовлю такая хорошая вкуснятина, буду кушать с моей семьей. Саночки будем пить 50 кг вместе с вами, и я вам покажу мою золотую кнопку из ютюба это мы вместе <смех> заслужили, друзья Джан, понимаете, да? Это все снизу, друзья Джан, ну, короче, весь овощи вот так, вот так прямо, вот так. Я уже золотую кнопку мою выставил в Инстаграм ну кто подписан в Инстаграм смотрел, кто не подписан, на мой инстаграм подпишитесь пожалуйста на мой инстаграм потому что у нас скоро будет месяца полтора два будет розыгрыш на инстаграме ну пока я не буду говорить что будет ну у нас будет хорошая новость с вами вместе будет розыгрыш так что подпишитесь чтобы мы могли работать вместе еще дальше и ну короче почему я это сказал я вам покажу сегодня мою золотую кнопочку это вот так прямо. Печень такой маленький кусочек, да? Давайте на два. И тоже сюда. А это, друзья, джан. Я так по одной буду мариновать сейчас. Так. Хватит, да, места? Еще как хватит. Сейчас я рукой. Прямо рукой. Нет, лучше перчатки одевать и помажу. Так. Как думать, это вкусно получится или нет, друзья? -чан? Получится еще как получится, конечно. Конечно получится, друзья. -чан. О, жирок пускай будет сверху это. Все, отлично. Сейчас закрою немножко часа на два. Оставляем так в маринад. Потом пока я заготовлю печку. Печка у меня хорошенький не жалуюсь и будет запеченный мясо в печке барина так, сейчас немножко еще натуральный томатный сок добавим сверху немножко это для вкуснятина тоже вот хватит но ну, немножко значит это грамм даже 100 будет. Все. Сначала закрою фолгой, тушим хорошо, потом уже почти готов, фолгу снимаю и оставляю в печку. Еще раз, еще, чтобы красненький стал и вкуснительно. А сейчас закрываем фолгой, друзья. А, раз и два. Ну, обычно видите, да, как я делаю фолгу. Давай сделаем на два, два слоя сделаем. А еще я буду готовить сегодня баклажаны в печке и помидорчики и паприки немножко. Хороший окей. Все. Это пока пусть маринуется часа на два. Такой вариант, друзья, жан, точно также можете готовить для в духовку такой молоденький козленок или любое мясо молоденький два часа в духовке на 250-60 градусов получится как малмалат пальчики обрежешь все это пускай так будет отсюда уберем в сторону так друзья джан теперь приготовим овощи у меня мини помидорчики это запеченные овощи будет в мангале Теперь берем такие маленькие перчики, ма поменьше. Цвет не имеет значения, видите, у меня и красный, и зеленый есть. Вот так открываем. Покажи близко линда да? Вот так открываем. Вот так и все. Трогать не будем больше. Вот, вот. У меня еще один. Вот так и все. Оставляем. Еще вот это. Открываем, так. Срезаем внутрь снимаем друзья джан вот так и оставляем еще раз вот сюда если внутрь не снимается а тут ничего нету почти пусто и еще один друзья джан, вот так. знаете это что будет вах мама джан, будет точно тут на расчет у меня тут грамм это 100, 100 150 натертый моцарелла, плавленный моцарелла. Вот, кстати, такой же сыр, такой же сыр, меня часто спрашивает Жор, какой там сыр в кебаб? Там и соль, су... гуда был у меня в кебаб плавленный? И э, можно делать моцарелла плавленный, натертый моцарелла. Я так покупал прямо в магазине. Чуть побольше чеснока, вкус будет еще лучше, друзья, Джан. Вот так. Это сюда надо натертый. С этим закончили, друзья. Теперь туда добавим еще немножко чуть-чуть. Немножко. Растительное масло. Так, конечно, это все посолим. Приятно с этого работать, друзья же. Не щиты. Покупайте очень удобно и, и хорошо. И черный перец, друзья, сюда. И это все.. Все перемешиваем вместе да наверное уже вы поняли что я буду делать с этого. если малого то будет добавим конечно это будет запеченный деликатес друзья джон вот так раз представляете что будет поменьше бериться чтобы сырой не осталось потому я взял поменьше паприки да зеленый есть красный есть любой что хотите вот хорошо заправляется. Это меня не хватит, наверное, потому что у меня еще баклажан я буду готовить с этого. И сюда чуть-чуть. Ну, когда плавление начинает, плавать начинает и пойдет туда, вовнутрь. Вот так заправляется, хорошо. Будем запечь с одной стороны, да, понятно? Так зеленый у меня еще есть. Сюда побольше чуть-чуть. Да, видите, какой вкус будет, друзья, джан мясу, это, какой вкус будет, джан джан, мама джан будет. Мама джан, вон цэ саватанэ, кстати, у меня мама смотрит всегда, каждый ролик, когда я выпускаю, я маму говорю, посмотри, мама джан, Джима, сейчас я маму приветствую, мама джан, вон цэ саватанэ, Лавери, лавэрэй, а сват шутов чанапанэрэ, башли кэган, я маму сказал, что, держись, держись, дай бог, все, Самолеты, когда будут летать, будем ехать к маме уже. Это точно. А на Лавмена, вот она. Вот так. И всех мам. всем мам приветствую, всех матерей. Все матери это... Матери это другое, мама это другая. Мама, мама это святое. Самый святое. Бог и мама потом. Так, друзья Джан. Потом это остальное будем добавлю, у меня это маловато. На баклажане, ну баклажане покажу, как делаем. Супер будет. Хорошо, видите, у меня уже тут, как сказать, классно идет, окей, да, <laughs> ну хорошо уже, да. Делайте хороший. Если у вас есть такой мангал, вот такой почти. Есть разные мангали. кто как хочет, кто как готовит. И если нет, в духовке. То, что я готовил, и овощи тоже в духовке это пойдет отлично. Так что не думайте, что я делаю в мангале, а не думаю за других. Пожалуйста, делайте в духовке, это то же самое. Все, подождем, и через несколько минут я уже мясо туда отправлю. Теперь это сюда. И закрываем овощи потом, когда мясо уже будет готов овощи знаете пять минут 5-6 минут будет готова закрываем сейчас наберет хорошую температуру и будет готовиться молоденькие это что там молочный козленок это быстро будет вообще-то посмотрим на время Начнем приготовление такой маленький начинка показать, как это вкусно готовится. Режем баклажан. Вот прямо так. Это не нужен. Так. Посолить ничего не нужен прямо. Вот так. Теперь помидорчики сюда. Перчики заправленные с сиром уже. Даже сюда. Места не хватит вроде бы, да? Ну ничего страшного. Места нету. Ну ничего страшного. Давай чутой. Давай чутовай, да. Слышь, какой... Что получилось у нас? Вау. Давай попробовать. Дам. Аня, дам, возьми. М -м -м. Давай, давай. М -м -м. Нет, еще, еще время. Такой вкусный. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот переворачиваем чуть-чуть. Ах мамаджан. Ах, мамаджан. Да, вот это короны слова. Мамаджан, это надо. Да, да, да. Жарим овощи тут. Ну, запеченные овощей, знаете, у меня почти в каждом видеоролике есть, где шашлыки. С него получается очень вкусный. В салат знаете запеченные овощи баклажан помидор перец и зелень сверху оливки масло и пошло ложь ничего надо ну посолить и поперчит черный перцем. у меня коптит коптилка теперь стала я сейчас посмотрю как у меня овощами а дальше покажу как с овощами с баклажанами будут паприки трогать не будем, пусть так готовится прямо. А баклажаны покажу, как будем делать дальше, Дениджан. Все. Еще один перец сюда место есть добавим. Аня Дани, собаки? Да. Это знаешь, какой вкусный соус получится с него. Вот так, вот так. Помидори тоже у меня готов тут, О, даже долго оставили, нельзя так долго. Все, это тоже готов уже, друзья, Джан. А это еще минут два, но это потом, следующий раз. Так, я уже снимаю место. Как получилось, отлично. Вот тут как не скажешь, маджан из почки осталось маленький кусочек только да печень тут у меня паприки тут у меня как вам такой вариант друзья Джон? так сверху добавляем такой конечно это все для него ну, только сок сюда надо. тут масла нету видели да немножко масла я в соус добавил когда Но там был грамм 50 Лучше есть, кушать натурально. Иван, наливай водку. Да, да уже время, наливай. Друзья, меня этот баклажан зовет уже. Я хочу поделить куски. Тут у меня с вами. Да, да. Часу, там же? Там, да. Я так, буду. Закуски, ты будешь. Хорошо, нет, Видите, как внутри плавление Не получилось. получилось. Отлично, сыр. Сыр Сир, моцарелла. Да? Да, моцарелла, ты друг мой. А что сирот. ты думал? Это закуски я приготовлю для вас, и, конечно, мясо тоже возьму. Ва -ва -ва -ва -ва -ва. Вот сюда так прямо. Ой, мама, что здесь О, вершину. Все, закуска есть, друзья. Давайте, давайте. Все. За тебя, Герджи, спасибо. Поздравляем, от души. Поздравляем. А еще наш другой друг придет сейчас, и зяты придут, но мы пока гуляем.